Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фрумикс, и мы продолжаем выживать в хардкоре. Как вы помните, три человека бал... сдохли, но мы им дали последний шанс, Здесь они не умрут. Не сдох. Не умрут. У меня самая глупая вещи добывайте сами, дерево есть, добывайте. Крафтите все заново, потому что. Да, потом... да, Лука, да, Лука, да, вон твои вещи что? валяются внизу. Только ты повалился. Ой, спустись. это моя смерть, самая глупая. это моя самая глупая смерть. Я просто иду, подсказился. У него тоже она была глупая, потому что я даже медведя не бил, а там тупая мама медведь была Если вы сейчас умрете еще раз. Будете умирать. В комментариях А ты Стой, надо же красоту Олег делать. Красота прежде всего. У нас харькор, но красиво должно быть всегда. Да, согласен. Кстати, у нас ступеньки надо держаться вместе. Вы, короче, не держитесь вместе, вы выживаете. мы выживаем. Я хочу кое-что сказать. У нас же дома есть это маты, а эта штука, как она называется, верстак. Не нет, нету. Я не думаю, что, что он есть, есть. он есть. Конечно, есть. Вот мне нужна мотылька. У кого мотылька я есть? есть? Я из думаю, Я не еще не Посадите да. пшено. Я, есть, я, кстати, я Я хочу, я вот хочу. Мне нужна мотылька, у меня дерева нет. Так, Юра, ты куда снова смылся? Я тебя не а, вижу в поле зрения рыбу ловлю смотри мне а то сейчас медведь придет и снова тебя загрязет Не, ну нафиг этих медведей я буду убегать мне все равно это я это... сжигу, а... не Нет, там не, не надо надо посадить дома дома надо посадить Лука, иди сюда дай мотыгу дай мотыгу дай мотыгу дай мотыгу, дай мотыгу. лука мотыгу дай из рыбы выпадает это... костная мука но очень редко мы можем так добывать костную муку в принципе и садить потом быстро легче уже скелетов переубивать Серьезно. Так, видите, вы... вы три грибки, вряд вратного... ли профессионалы. Так, все, мы, ребята, все знаем, мы живем теперь в биоме этом. Ходить можем, но живем мы в вы этом понимаете? биоме. Вы понимаете, в чем прикол? Надо садить на улице. Получается, но дома не получится. Так садится. Оно не садится. Так не садится, Нет. я не могу поставить. Почему? Вот, И... иди сюда. Радуйтесь, я где сделал. Вот... Пока я летал, встречал. Что вот. ты сделал? А, крель а вот, ты... должно расти. Факела поставь сверху. Факела даже нету. У нас факелов нет. Говорю, я... А, ну, у, у, у меня скрафт, дерево скрафт? есть. Сейчас я скаф... скрафчу факела. Так, факела хочешь, скрафтил, поставил. Ну-ка, поставь сейчас у меня. Им нужен такая свет. Такая... Только бесконечный я... источник, не этого. И можно вот так ну, по кругу я посадить, я По кругу так -то. А, я так и хочу сделать. Ну, сейчас... с Нет, Сделаю стой что ты делаешь? Нам надо земля же туда поставить замен. Только ходи аккуратно. У меня 22 рыбки. Есть муке, так, я это можно чтобы вы что-то сделали. Тащи это домой. домой. В дом тащи это, ребята. В дом тащите домой. это. А в... За мной. За, же... мной, за мной. Муку так так да. ты потому что балбес. Так, вот. Иди сюда сюда иди, надо иди. еще. У тебя сделай из них какую-нибудь. Церка у нас на первом месте. Зачем она нам нужна? Что ты делаешь? Руки, кстати, не знаю. Что ты сделал? Выплывай быстрей. Мама родная. Отходи. Меня бежит. Люди, это ночью или это снег? Так. Что Здесь. Майд занимается вашим джемом. Ой, елки-палки, я тут на всех шну, чтоб они зайду и смотрели у меня птица. Олег, О, у меня пять семечек. Ого, хорошо. Всмахивай землю. Ой, зомбики уже. У нас. Все хобби. домой. Все домой быстрее. Все домой. домой. Те, кто и... умирал, точно. Всем я помогали. вам сейчас еды, да. да. У меня есть, если что, в щит, если что, я... Есть одна дверь, у дверь, у меня есть дверь. подожди. Дайте Надо мне, сделать, на... чтобы это было безопасней. Чтобы никто это не затоплял эти грядки. Да, тут всякие. А кто вытащает, будет это облизывать все? Так. У тебя есть У меня есть одна кость. И Кстати, вы получается, написать, что снимать. Да, Ой, сейчас делаю так? смотрели okay. смотри, Олег, вот сюда проходим. Это тут мы снесем. Вот сюда стой. проходим, и все вот так Люди так, думаешь, что будут стой. делать? Сделают. Оход мы сделаем Но, возьмите, вот возьмите, тут. Возьмите вот эту штучку, надеюсь. На эту штучку, на всякий случай. Верю, можно вернуть. Так, закрываем. На эту штучку, вот, на всякий случай. Так, стой, здесь мы зачем нам менять, вот А людей вряд ли Вы издеваетесь, вы потом решили сделать. Это все пройдет. Так, уйдите, что вы тут столпились, я тут еще ничего не делали? Райт, я себя сейчас плюну. Я собираюсь сделать второе. Рай, ситуацию. что ты делаешь? У нас дерево? Сейчас я покажу, делаю. что я делаю. Ты тут да. испортил. Сейчас хочу. Я не знаю. Я немного... Почему не важно, я сделаю что... парочку граммов от вопса с отвор... этих. И у нас в наш дом молния стопает. Лучше найти, потом идти по моим действиям и делать позорную Трубу. трубу. Кстати, я знаю, где находится. Я когда в спектаторе летал, я знаю, где находится эта пещера с самитистами. А ну вот а ты, это ты очень за очень это забудешь. Хороший. Что Нет. ты? А это же зачем ты делаешь? А ну не сильно, но. Что меня не закрой здесь? Нет. Уровень. Здесь ты не посадишь, тут воды недостаточно будет. Подожди пока что. Достаточно нет, нет здесь вода... воды недостаточно будет. Нам надо вон в ту сторону копать. Ой. А тут, тут грави. Да? я я я что Делать, чудеять, чудеять. Не. не знаю, погоди, там mm. это ночь, дальше ночь. Это как-то. Жить. Я пришел кримав отвод. Верен, верен. Ладно. Угу. Юрчи, Слушайте, лас, там сейчас ночь, будем отвод. А? Я умер, ты. Там... <соснанец> <соснанец> Но... там вода не да будет, давай трейд. Работает, вот, блин. Нормально, что такое уже Да, я не хочу, чтобы так было нам ходить потом через все грядки. Понимаешь, так рай. Есть хочу... не прыгать, но рай... Зная наши... В... Я не прыгаю еще ни горных Делайте, Барбары. Я вы, хочу... Вы, вы, вы издеваетесь? У нас тут пещера, и чтоб вы понимали, вы ее не осветили, и там темно. Прибер кого нибудь названит? У меня только один. Большой умельничай. Я поставил там пакел. Пакла. что? Ау. Так. Ой, лучше я с с собой буду несу. Райт, стой, куда пошел? Все. Я не заделываю. надо там уже все. Я заделал... Да, да. Ночь, что, ты ну, что сделал? Даже... Так, Райт, я ты у нас я? там домашняя работяга, ясно? Я не что я не хочу, то, что ты вот видишь, что -то неудобно. Ты сделала, не Неудобно, я не mm -hmm. что... Потому что ты видишь, да. к нам уже в дом прорываешься. Нам не надо так, чтобы да. было. Нет, стой! Подожди. Нет, посерединке здесь вода будет. Вот так вот мы вдоль проведем воду. Понимаешь, о чем я хочу. Как я хочу сделать, нет? Мы сделаем в два ряда. И вс. Райт. Right. Вот на... у... Где вода? А, вода у нас точно, у нас же есть вода. Ладно. У, на... у нас нормальная еда есть? У есть, у меня есть, есть рыба. Так, смотри, где у кого, у кого ведра? Кто все ведра спер? Во, молодец. Море. Нет, забери ведро, забери ведро. Разливай его вот тут. Еще разливай, еще бери сюда, разливай. Все. И теперь, за место этого, нам надо поставить... Давай, тут надо, у меня больше нету, но надо еще. Сейчас я схожу. Тащи, где, у кого? Нет, не мотыга. Нам нужно, нам нужен этот. семечки. Донести, да, и семечки, и земля. Сейчас я пойду за землей схожу. Mm -hmm. Я уже Это сходил за ]opa. землей. Ой, дверь не я не закрыл, потому что я уже домой бегу. Все, закрой двери. Так, ты где 전ourка. там? У тебя есть Ela... кирка? Yes. Ну копай, что стоишь, а кирку. <мазать> угу, ага. Тут копай. Два камня скопай. Угу, угу. И под низом вот этих двух скопай. Скопай. Надо вот это скопать. Под низом, да. Сюда поставим обычный камень. Все. Все, ходим аккуратно. Да. Так, теперь это все. Надо, а вот надо вот так вот закрыть. Но поставить факила, Так, зачем это на вообще? Так, сейчас жди, жди факела. Что вообще используется? Так, Он я пока бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. И... Это что надо что сломать, это тоже папа? сломать. Если И вот будешь... это сломать. И вот... вот как? и вот так вот да да нам да, нам да. А. А нужны юра факелы. больше возражать не будет возрождать все потом юра сиди дома а, с твоими путешествиями ну нафиг тебе Я это спухаю, Свет шест... ходить только утром днем. Да, только утром. Я пойду про ее Сейчас еще а так, Оп, оп, оп. <соспорядок> Все, это что? Мы не ходили через это. <соспорядок> че, семян больше нет? Вы что? Серьезно, нет <соспорядок> больше семян. У коте есть стекло или песок? Я кое-что хотел сказать. Пока я летел в спектритере, я нашел биом, где много свиней и других. Ой, и если мы туда пойдем, мы умрем. Сейчас ночь. Все, пока. Нет, а стой. стой. Дай... Ну ладно, без еды останешься. Это... А, давай. У тебя есть а... это? Я хочу сварить это, у меня есть Трэдстон. Можно не сварить? Надо, не надо ничего варить пока. Так, ну, что хотел? А, я хотел огородить. Огородить забором вот, это, да. вот эту местность. Я вот, это... я вот так сделаю. Вот Чтобы вы не подскальзывались. Да. Вот. И вот так вот Я будет в своих А кто вот это вот тут? Вот... А там... Кто это? это? Я так, это а че? Зачем? Раз... Перетаскивай в дом. Давай, перетаскивай в дом тащи в дом быстрей заходи быстрей заходи я закрываю я у нас картошку картошка. откуда у нас картошка это за мишта кто-то нашел картошку ну, по крайней то я значит садил я, я значит идите садить я ее посадил. вы посадили там да картошку. Да, они просто землю картошку. Надо еще одну землю, у тебя. От у кого еще земля есть? Есть, у меня одна земля. есть. Вот а одну, одну есть. вот сюда землю поставьте и садите. Э, так вспахаю. Матыга-то есть. Ну, я могу... А все. И все осталось семена натаскать, и все все идти, и будет Деньги. классным. Чего вы тут Деньги. делаете? Ты куда пошел? Вот что ты там делал? А что ты делаешь, Лука, Райт? Я новую часть дома. А -а -а. Чтобы <запрошен> расширять наши... Не понял. А вот нашел, Чтоб не свалили. Он с твоей тем. Да. Же подарок. Yeah, Спасибо. Стой, Костя. Да, стой, Костя. У меня есть, еда. забирай себе. У кого есть одно железка? У меня еще, я могу дрить на уровне. У меня же железо, железо есть. Третий. У меня нету. Я не знаю, это зачем. Уголь скинул, но... Так. Я поставлю на поставлено переплакнуть. О, нагрудники. Огрудники, но мне нужно дать силуэтку, который полетит. Коста, кому еще, кому дать нагрудник самым полезным? Нет. Кому М -м -м, без И понятия. Того, чтобы... Или... Или чтобы, который больше всех рискует, но это точно не райд. Да, ты потому что не ну, такой рисковый. Ты нападаешь... Ладно, Юр. От... Юрчику? Ладно. Юрчику. Не знаю. Да. У кого есть Ой. еще железо? Не, не у меня. Я у кого еду. будет, у меня ш есть еще железо. Мы сейчас крафтим, надо ш для всех крафтить. Кто не закрыл дверь? Надо yeah. для всех, но э пока я... только с ним. Полезно, себе я не сам полезный. Да, полезный. я могу ночью добывать еду. А я как будто не полезна. Хочешь, что я самый полезный? Потом, наверное, лука, а потом райд. Че, мы все полезные. Понимаете, больше... не полезные Я имею в не то, что кто-то бесполезный, но кому-то кто рискует больше всего нуждаться щита. Да. Рай, тебе рисковать нельзя, потому что потому что я как бы не дракон. У меня много представляет, у меня есть лососи и рыбки. Райт right да, у, не у нас так, больше будет mm -hmm. по хозяйству, по хозяйству. Да. Я ну, тоже. Это, а вы кого-то кому... а нравится? А, а что, вот, вы повинете на эти Уже мальчик. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. всё, пусть заряжается. Mm -hmm. Летные свитки. Ну, mm чё, -hmm. железо. Мне нужно сейчас выйти и сделать себе кирки. Там вот и еда нужна? Нет. Если там ночь, то как Еда нужна? Олег, нужна еда? я не знаю, ночь там на улице или нет. Ой, не всегда здесь. О, все, уже день. Надо выходить. Так, выходим, и... И почему... Люди, кому из вас по шеи постучать. А чё? Почему дерево до конца дорубаете? Рубите до конца угу. дерево. А что тут А вонжается это? А, ну а, а что ты это делать? Мау... Кстати, рубите да, дерево. Нет. Да, рубите дерево, нам надо дерево. Сейчас... До конца, чтобы оно ломалось потом. Я не понимаю, зачем Верчук сделал воды. Да, они, же... они бесполезные. Но... Много... Так, очень прикольно ходить и находить, кости. Так, На всякий. на всякий, если. Боже mm -hmm. mm -hmm. боже мой! Еще mm -hmm. я тут дерево срубил, сейчас попадут шашки. Скажи, кто не зашит? Пес... Даже песка нет, А нет, есть. Так, камень никто не забирал. Спасибо. Вот именно это третья серия, а мы только так и обустроили. Только так. Там был уже так а, мы был жизнь Так мы будем. Мы и так будем жить в шахте. Ты знаешь, Шах, что как я в шахте? Не да нет, зачем дом? Шахта удобней. Да, Там не надо эти стены строить. Там все очень легко. Не, ну давайте красиво. из одну можно зачем, зачем столько грамма фигней этих? Не знаю. Я не знаю. Я пока дерево. Их так, слишком много представь, сколько молнии да. будет бить в эту, в эту фигню. Если будет такая погода, санлетка не бывает. А, если я не ошибаюсь, вроде бы А какой Мол, смысл в них? И... А в не... смысл какой в... в этом? То, что молния ударит? Туда... Просто О, вот это... О, то ударит, и кто-то станет большим, то, да, стоит, знаешь, -то, -то да, типа того вроде бы, по-моему, но я не знаю, правда это или нет. Короче, когда ты встаешь, и молния бьет, то, вроде бы я спорюсь на нее на сколько секунд. А -а или... либо ты а сдохнешь. Короче, да да. Я, я знаю, где ты это увидел. Видео. Я тебе по секрету скажу. Да. Это так не работает. пожалуйста. Это у одного ютубера Так, я тут пока Что? сражаюсь. О, нет, Интересный Эндермен, Интересный. иди нафиг. Он, а он стоит прямо возле меня, и я на него не смотрю. Я боюсь поворачиваться. Все, он ушел. Слава да, Господи. Да? Ребята, он прям он на может. меня сейчас. Он прям за меня телепортировался. Ролик убийца, он сосчитает, но ночь не живет. Слушай, я слишком. Ребят. Я лежал овцу. Люди, я. Я ушел. Убивай но всех. Не а, не убивай, господин тащи Отличный, домой. У тебя есть пшено? А. У вас, с... Нет, откуда у, меня, пшено? у меня есть. Ты где, координаты? От дома. Координаты а, мне да, напиши. Ты... А, так, у нас есть А, координаты я надеюсь, пен, я под... Так, минус Я тут дизайна. Шестьдесят восемь, двадцать, один. Я надеюсь, эко-координаты. Я просто да. не выбираю, честное слово. У меня есть, пока есть маленький план пленскам. Для этого мне нужно было только... Так вот, сделать, Наверное, чтобы была вода. Потом с вами ем. Нам надо их срочно домой. Стоп, я а почему? Попытаюсь я попытаюсь... Надо а, сбухать, посадить. Потом у меня есть одна косточка, и у меня. У меня есть одно пшено. А, у меня есть. Я нашел овец. Три. Мной. Ты где, Олег? А, хвосты ты рядом. Вот я, вот я, вот я вот. Мне его я овцы, я овцы, пойду... цып-цып-цып-цып-цып. Цип, цип, цип, цип. Ну, делай... Нет, мы недалеко надо бежать. Надо туда идти. Стоп, стойте, овцы, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Туда шахта, Олег, я боюсь, что не упаду сейчас. Ой, ой ой так проблема. Не упал. Овцы, так, за мной, так, все идут за тобой. Пилоти, срочно там загон, быстро. У меня есть, мы сделаем. Закон. закон. И надо их прям в дом ну, затолкать. Мы их не затолкаем, ты же понимаешь этого? А Там чуть 10 дверей. А, ну да. Я знаю, как мы сделаем. <паспортил> так, так, так, стоп, стоп, стоп, стоп. Куда пошла? За мной. Олег, веди. Закон. <паспортил> За мной, дура крашеная. Тебе сишь. Мы их не должны убивать. Прости. Мы их распадим потом. А у нас будет uh, ферма овец. Мы будем открывать. <связывающие> Еще ножницы нужны. Надеюсь, железо у людей есть. Ягодки. Я, да, я нашел ягодки, боже. <связывающие> <связывающие> <связывающие> не, достаните види -види мне железо. не достаните мне железо, так они все закроют. Лично я нашел хорошую штуку. Прикольно, лучше было, если что, можно было их в лодку, в лодку посадить. Нет, в лодку. За мной за мной. В ну, лодку не поселим, мы бы. Я нашел такую штуку, такую хорошую. Так, я сейчас двери сломаю. Да. не надо? А нет, давай их лучше в доме ну, дообладить. За... Куропаткой, иди ко мне. Хочу. Не куропаткой. Не дебилы. <соединяющие> Уходи. <соединяющие> Олег, всталкивай, вталкивай, вталкивай. Олег, помогай вталкивай. Сзади их вталкивай. Разгони их, в стол... пусть одна зайдет. Пусть одна зайдет, потом вторая зайдет. Давайте одну отгоняйте, другую пусть заходит. Во. Так, давай за Олег. Заходи. Заходи. Заходи! Давай, давайте. Одну. О, втолкнули. Вторую. Вталкивайте, вталкивайте. Одну оттолкните, другую запустите. Да, там всё. Отталкивай, отталкивай. Держу, держу, держу. Вторая, вторая идет. Сюда, сюда, сюда. Олег, убери пшено, они за мной идут. В новую комнату потащили их. А, да. Сюда, сюда, сюда, сюда. Это... Все ну, пока, комната. овцы. Обманули. Делать... Все, выходим. Салют, <газ> Нельзя, не выходите, да, не маленькая. выходите, не выходите. Я сейчас заборчики построю. Ну, это я думал, я нет, пошло, я люки хочу. сейчас построю, люки, люки. Обещаю, Не могу, у меня места нет. Выходи здесь. Райд Я его выпускаю, он в застроился. Ничего, что не придумал. Так. Так, мне нужна кирочка. Я сейчас... Я сделаю нам новые двери. Зачем нам новые двери, если они есть у нас в доме? Не могу. Так. Я пошел дальше. Чуть -чуть сделать Погодите, у кого железо есть? У кого У, кого железо, у, кого есть, железо, не, у, у меня У меня, у меня железо. Нужно, Ой, есть Ай, снимаю... снимаю... Жел... вот так. Так Я боже вот. как, сделал, я забыл, а а так так как так. мы делаем угу. И, и, и Сколько ну, у тебя? Так, у, нас, у нас уже. А, дай нравится. мне, дай мне. У нас займущих хорошее умножение. Я, так сказать, звук. У нас уже есть <сорка> нахват, хотя бы две кроватки. Закрывай рай, халитку. Вот Отлично. Смотрите, что <сорка> ягоды у нас есть. <сорка> Ягодки это Йол, очень ёл, хорошая аут. штука. Ягодки очень быстро растут, и их можно... Ой, скоро ночью же скоро... Да, скоро зайдить, заходить надо будет заходить. Где Юра? Землю... Не знаю, он сдох, что ли? Не знаю. Нет, Нет он не, не сдох. Юра! Я, я тебе сказала, от ну, дома не хочу... отбегать. А это что за комната? Скажите ему координаты от дома. Ты посмотри это в чате, тут овцы. Вроде бы эти Я координаты. тут тоже делаю. зачем? Короче, все. Все, выходи. Сюда не заходить. Здесь проводится работа на ДОС. Так, что у нас мы можем... Я сейчас дизайнер. Я дизайнер, я так вижу. Так, отлично. Продумать все. и сложный лес. Дай сюда. Чем они не выйдут из догон? Я они дизайнер, я дизайнер не так, не так вижу. Он тут им еще отдельный хором. если люди будут закрываться, тогда никто не выйдет. Отлично, отлично. Я дофига еду, дофига еду. О, я а, так, у меня вот тоже дверка, да? Так, не знаю, зачем она Где находится всё. калитка? так лучше. Дай калитку. Вот. И все остальные детали, которые для забора тебе не нужны. Я их веду сам. Вот, здесь ничего не надо, вот так вот пусть и будет, они все равно не выйдут. Хорошо. А, уже ночью, ночью, ночью. мне бы земельку копать. Никакой земельки Я дома тут, сидите. Надо прокопать на много укор. Я без земельки не могу жить. Но если ты умрешь, мы тоже не сможем Всё. потом тебя возродить. Это с Олегом. Мы с Олегом. Да, Это, Это, да. мы вот да. дома. Костя, мы возле дома. А, ну там... прямо... Где Юра может спросить? Я сам не знаю. Я не знаю. Ну у нас да? ягодки, это очень хорошо, посмотрите. Ягодки, они быстро <связываются> выводят даже. Ягоды, скиньте о, ягоды, скиньте, ого, ягоды. Лука, ягоды мне быстро выводят. И, и вот, иди сюда. Вот, Олег, смотри. Но, дайте это, мне так. пшеницу, я тут целся. Идеально, идеально, так скинь, надо выводить. У кого есть ведро? <звы> да. ну, Пошу, буду, сейчас... На, на этом видите. будем заканчивать. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Всем удачи и всем пока.